О вечном ну приходит мужик в магазин сейчас это модно хороший бизнес ну этих ритуальных принадлежностей ну и нужна ему консультация вот изучает тщательно приз -курант. к нему подкатывается менеджер ну типа могу я вам чем-нибудь помочь говорит, вот вы знаете это посоветуйте какой гроб лучше выбрать? Цинковый или дубовый? Менеджер говорит, вы знаете, конечно, вопрос непростой. Что я вам могу сказать? Цинковый, конечно, долговечнее. А деревянный для здоровья полезнее. И законированный. Отлично. Класс.